Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Обновление 12.0 но ну, это получается Первое обновление, которое мы увидим В игре в 2023 году То бишь в новом Году Сейчас будем смотреть, что это обновление В игру нам добавит, что изменит Стартует здесь у нас Ранний доступ к линкорам гимбридом США Это получается уже третья ветка Американских линкоров, да Ну, с возможностью поднимать эскадрильи Не помню, что там у них на борту Ну, в общем, смысл понятен То есть, как авианосец, ну, только гораздо реже И менее эффективно это можно делать Но, с другой стороны, это все равно полезный расходник Да, к примеру, можно попробовать Обнаружить измениц на фланге Который нам э, нервы портит То есть, все равно в этом, конечно, плюс Также у нас здесь уникальный командир пан -Азии, Режим сопровождения дирижаблей ну и всякие другие Новые корабли и плюс еще будет закрытое тестирование Это пан Так, по-моему, пан американские легкие крейсера Ну, в конце про них немного там посмотрим Что эти корабли Тоже из себя будут представлять но ну, в принципе, что американские линкоры Представляют уже, да, смысл понятен там на вооружении, по-моему 406 миллиметров, то есть К примеру, как у Монтаны Ну, по главному калибру они, в принципе, да Наверное, как раз этой ветке и не уступают Ну и плюс то, что возможность поднимать А, эскадрильи Так Дальше у нас тут идет <смех> я прокручиваю, тут много-много картинок всяких разных, да, плюс то, что там в игре вот этот памятный флажок, там расходят, точнее, постоянные камуфляжи на некоторые корабли у нас там добавятся, как раз-таки на американские вот эти вот линкоры, Небраска, Делавер и Луизиан, вот, наверное, это и, и есть как раз три корабля этой ветки То есть, это, да, это у нас не полноценная ветка А подветка, наверное, будет начинаться Восьмой, девятый и десятый уровень Так А, ну понятно, да, почему добавляет Пан-азиатского командира У нас по традиции празднование Лунного Нового Года в игре Где у нас там можно зарабатывать контейнеры Ну и плюс вот Командир, как он там распространяться будет Не знаю, так, в рамках этого события В игре появится новая коллекция Век Сань Женьбина, рассказывающая о биографии знаменитого адмирала и военно-морской истории Китая в эпоху брони и пара. Коллекция состоит из пяти листов, по четыре элемента на каждый. Так, командир обладает улучшенными навыками. Для авианосцев это у нас улучшенный форсаж, время форсажа эскадрильи, плюс семь с половиной процентов вместо пяти. Для линкоров бдительность, это дальность обнаружения торпед плюс 35% вместо базовых 25%. И для крейсеров и эсминцев специалист подготовки снаряжения. А, время перезарядки снаряжения 12, минус 12,5% вместо 10%. И мастер снаряжения, Вре, время работы снаряжения 12,5% вместо 10%. Ну, бонусы не сказать, что сильно, да, там какие-то заметные и как-то что-то могут... ну Немного живучесть, да, получается на этом, ну, на крейсере эсминцы или линкоры у нас увеличены. Также у, у этого капитана есть уникальные таланты. Повышенная боевая готовность, срабатывает один разбой при получении достижения боевой разведчики. Уменьшает время подготовки эскадрилии и перезарядки орудий главного калибра на 20%. То есть это у нас для эсминцев и авианосцев. да. Так, мастер торпедных атак срабатывает один раз за бой при попадании 6 раз торпедом увеличивает скорость хода торпед на 5%, уменьшает время перезарядки снаряжения, ускорение перезарядки торпед на 25%, а также добавляет один заряд этого снаряжения. Ну это так, дежурные запасы Срабатывает при получении каждой... Полутора миллионов единиц потенциального урона и уменьшает время перезарядки снаряжения на 6,5%. Ну вот это вот талант сугубо для линкоров. Также был сделан ряд улучшений интерфейса, раздела коллекции в порту. В частности добавлена возможность переходить в Адмиралтейство прямо с экрана коллекции при... для приобретения соответствующих... Контейнеров. В честь праздника обновлены постоянные камуфляжи. Праздник середины осени для Дюнкерка, Принц Юджин, Кага и Варспайт. Так, так здесь больше картинок, чем текста. Так, сопровождение дирижабли у нас вернется в этом обновлении в игру. Я, кстати, так ни разу в это и не поиграл. Так, в сопровождении дирижабли смогут поучаствовать корабли всех классов с 8 по 10 уровень в формате 12 на 12. Бои пройдут на большом Количестве карт, а на ряде старых будут обновлены маршруты следования дирижабля Теперь, если ваша команда одновременно ускоряет союзный дирижабль и замедляет противника То союзный дирижабль получит дополнительное ускорение Это изменение позволит не затягивать бой, когда одна из команд смогла получить серьезное преимущество над противником при этом интересные бои, в которых силы противника равны, будут длиться немного дольше за счет снижения базовой скорости дирижабля. Сопровождение союзного дирижабля, а также замедление противника будут приносить дополнительные кредиты. Обновлен и улучшен боевой интерфейс. Ну и вот это, кстати, немаловажно будет введено... А, противо... ну, ПЛО, как расшифровывается Противолодочное, не знаю, оборудование Короче, для крейсеров Нидерландов У них, по-моему, этого расходника Точнее, этого да, вида вооружения не было Но вот теперь появится, начиная с пятого Ну и вплоть до его десятый уровень Ну, согласитесь, нечестно Когда в бою какой-то класс другому Ничего противопоставить практически совершенно не может, поэтому вот этот данный вид вооружения должен быть у всех кораблей без исключения Так, ранговые бои в обновлении 12.0 начнется 10 сезон э, В формате 6 на 6, бронзовая лига 6 уровень, серебряная лига 8 уровень, золотая лига 9 и 10 -й уровень В сражении могут участвовать все классы кораблей, кроме подводных лодок ну, они, по-моему, и не так особо популярны подводные лодки не, не стали, да, они уже давно у нас в игре, но не так часто они в рандоме встречаются. Вот, к примеру, я вчера, не знаю, там, ну, десяток боев скатал, может, штук восемь, и ни разу мне не попались подводные лодки. Так, блицы, три блицы у нас будет, первый блиц 20 по 22 января 5 на 5 на девятках, так-так-так. Второй блиц с 30 января по 5 февраля 6 на 6 на кораблях 8 уровня. И третий блиц с 6 по 12 февраля. Что-то да странно, как-то блицы идут по 4 дня, какие-то дольше. Так, на кораблях 10 уровня, 6 на 6. Так, добавление изменения контента. Но это, в принципе, неинтересно. Можно пролистать. Это там какие-то иконки. Расходами всякие камуфляжи. В общем, дальше едем. Тут еще у нас. Новость Два новых корабля. Японский линкор «Дайсон» 9 уровня. Это, я так понимаю, премиум корабли. И британский авианосец «Колоссус». Здесь можно в принципе... Ну, ТТХ можно посмотреть. Ну, а так, что еще тут про эти корабли? Ну, если только прочитать, что разработчики пишут. «Дайсон» — это у нас быстроходный линкор с мощным артиллерийским и торпедным вооружением. Унаследовал ряд архитектурных черт Включая размещение противоминных орудий в казематах На вооружении 4 башни по 2 схвала 410 миллиметров, ну, в принципе, главный калибр у нас серьезный ПМК здесь, ну, хоть орудий много Но дальность стрельбы 7 километров, Что, в принципе, не подразумевает прокачку в ПМК Ну, можно, конечно, попробовать Но лучше все-таки играть да, от дистанции, от главного Калибр из расходников, аварийная команда, ремонтная команда и истребитель, либо корректировщик на выбор в третьем слоте. Ну и посмотрим «Колоссус». Головной корабль в серии строившихся Великобритании в разгар Второй мировой войны. Легкий флотский авианосец промежуточного звена между быстроходными ударными авианосцами и тихоходными и спортными. Так, ну просто теперь посмотрим, кто тут у нас на вооружении. Есть Штурмовики. Торпедоносцы и бомбардировщики. В принципе, ничего необычного. Бомбардировщики обычные. Из расходников у нас тоже все стандартно. Первый слот аварийка, второй слот истребитель, которым даже управлять не надо. Даже истребители при попадании в засвет автоматически сейчас на всех авианосцах воздух поднимается. Так, ну можно уже немножко вкратце еще посмотреть. Про Так, панамериканский, по-моему. Легкие крейсера, про них уже информация выходила То есть это будет полноценная ветка, начиная с первого по десятый уровень Ну понятно, что здесь скорее всего будет сборная солянка Так, так. хорошая скорострельность, но слабое бронирование, Небольшой запас очков боеспособности Ремонтная команда, восстанавливающая 50% урона полученного в цитадель со второго уровня То есть ремка у нас со второго уровня Удивительно, у многих крейсеров она только с 9 вообще начинается. Так, доступ ГАП с 4 уровня. С 4 уровня корабли также оснащены торпедами со средними характеристиками, которые можно использовать в случае вынужденного сближения с противником. Так, истребитель с пятого уровня, а у кораблей 6, -го, 8 -го и 10, ну, наверное, и 9 уровня выбор добавляется корректировщик огня. У кораблей седьмого уровня этого нету. Так, шестого уровня корабля обладает настильной баллистикой, позволяющей проще попадать в противника на больших дистанциях, а также появляется выбор между габ и заградкой. Также шестого уровня боевые инструкции. принципах работы аналогичны боевым инструкциям супер однако у них другие требования и бонусы. Ну, то есть, в первый раз, получается, у нас боевые инструкции будут добавлены на обычные прокаченные корабли. Решили вот так вот эту ветку у нас выделить. Корабли с седьмого уровня также обладают снаряжением «Ремонтный дивизион», восстанавливающим, ну, понятно, то есть он больше очков прочности восстанавливает, чем обычный у нас «Ремка». Ну и посмотрим просто про корабль, что у нас будет на десятом уровне. Это у нас э, крейсер под названием «Сам Мартин». Я сначала вчера, когда смотрел, смотрю... Главный калибр 2 по 2 150 мм Думаю неужели всего 4 ствола будет Как-то маловато А потом дальше если смотреть В общем у него будет еще 2 башни по 3 ствола То есть 2 по 2 и 2 по 3 152 мм с временем перезарядкой 6 э, секунд Ну то есть достаточно скорострельный крейсер Мне еще интересно посмотреть Да главное это что у таких кораблей Это показатель маскировки и дальность хода Торпед, вот сейчас вот так и Максимальный урон бр бронебойками Время перезарядки, в общем, интересно А, это авиаудар глубинными бомбами То есть против подводных лодок на этом корабле Можно будет сражаться Вот что-то я на десятке не найду, где здесь У нас описание торпедного вооружения А, вот, нашел два аппарата по 5 труп Максимальный урон 17500 Дальность хода 10,5 километров Ну и теперь самое главное найти Маскировку где у нас тут маскировка, блин, указывается? А, вот, все, нашел максимальный ход 34 узла, то есть такой средненький, в принципе, показательно да, у нас есть корабли, которые гораздо быстрее ходят. Заметность 1,3, то есть при полной прокачке получаем меньше 10 километров, да, ну примерно на уровне как у какого-нибудь минотавра, то есть весьма. Хороший показатель маскировки Из расходников у нас первый слот аварийка Второй слот ремка Вот этот ремонтный дивизион, который очень много Очков боеспособности восстанавливает Третий слот на выбор здесь гидроакустика Либо заградка И четвертый слот истребитель Либо корректировщик Да, если бы знать, к примеру, что в бою мы попадем с авианосцем Ну, полезно, да, будет В принципе, заградка Но я всегда, когда есть такая возможность Выбираю все-таки гидроакустику Потому что с эсминцами чаще как-то приходится сталкиваться, чем на тебя, если авианосец накинется. Ну, авиа... к примеру, против авианосца можно там, ну, какой-нибудь у капитана, да, сделать баланс прокачки, что и авианосца будет тоже нас атаковать не сладко. Так, и еще здесь у нас один корабль. Это премиум линкор девятого уровня «Иллинойс». Американский кстати, нетипичный, вообще странный линкор. Я сначала сорю на картинке, думаю, что у него такие маленькие какие-то орудия, да? Там? А линкор вооруженный 203 миллиметра всего, зато 12 стволов, 3 башни по 4, но 203 миллиметра для линкоров, конечно, это слабовато. Комфортно здесь, логично. Перезарядка, перезаряжаться будет башни 10 секунд всего. То есть, ну, на этом корабле комфортнее будет ну, сражаться против других крейсеров, эсминцев, но против линкоров будет сложновато. Так, из расходников у нас аварика и ремка. В общем, больше ничем этот корабль не выделяется, только небольшим калибром орудий. То, ну, по-моему, это по самый слабенький в плане калибра линкора. Ну, не знаю, как он там себя в игре будет показывать, как он распространяться вообще, этот корабль будет. Не знаю, там за уголь, за сталь. Как-то тут пока про это ничего не написано. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.